самые распространенные ошибки сетевиков при оформлении страницы в социальных сетях привет с вами надежда шадрухина мама двух маленьких детей интернет предприниматель эксперт в области youtube в данном видео я расскажу о наиболее распространенных ошибках которые допускают сетевики при ведении своих страниц Первое – это аватар, ваша главная фотография. Она должна притягивать к вам, а не отпугивать. Должна быть ваша хорошая фотография с открытым лицом и глазами. Не надо ставить картинки с интернета, котики, собачки и тому подобное. Ваша живая фотография – идеальный вариант. Второе – ваше имя и фамилия. Ради бога, никаких «Алена работа» и тому подобное. Третье. Ваш статус. Из статуса человек должен понять, чем вы можете быть ему полезны. Заезженные статусы типа работа, подработка не выходя из дома, не прокатит. Четвертое. Это закреп. Если человеку вы будете симпатичны, он пойдет смотреть вашу стену. Поэтому вам нужно зацепить его своим закрепленным сообщением. В нем можете быть информация о вас, видео, визитка и тому подобное. Человек должен понять, кто вы, какая у вас история и чем вы занимаетесь сейчас. А вдруг ваши истории с ним чем-то похожи? Пятое. Не превращайте свою страницу в одну сплошную рекламу проектов, в которые вы пришли. Потому что проекты открываются как грибы. Только с осени уже сколько проектов открылось. Сейчас никому не интересен маркетинг. Люди идут на человека в первую очередь. Ваша задача показать человеку на своей стене, почему он должен прийти именно к вам. Почему двигаться именно с вами. Чем вы можете быть ему полезны? Чему можете научить? Шестое. Репосты на ваших стенах, у многих на стенах буквально свалка. Одно дело, когда это репост с вашей рабочей группы, другое, когда вы начинаете репостить все подряд. Поймите, репосты посты со страниц других людей вас. То есть, да, потенциальные партнеры уходят от вас к ним. И я думаю, многие нашли свои ошибки. Вообще на эту тему можно рассуждать бесконечно. Если видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну и всем пока, отличного настроения!